Всем привет, с вами я, мистер Манкрафт. Сегодня <кхе> я покажу фишки из приватного сервера GDPC Editor 2.2. Погнали. У нас первое, что у нас тут есть, это вот, так, вот такой вот шар. Сейчас покажу, что это. Вот такой вот, только у меня амугус. Все, вот поставим. Да, и вот это амугус у нас. Дальше у нас идет замедление времени. <звучит> а, выглядит он именно вот так. Time <звучит> Также дальше у нас идет вот такой вот реверс, то есть оно делает наоборот. <звучит> то есть это типа как у нас есть вот этот как он. Сейчас найду. Вот это. Вот на вот это оно похоже. Ребята, дальше у нас идут зум в статике. Я не знаю как статиком пользоваться. Офсер. У нас он может вот так вот поднять. Сейчас покажу, как это выглядит. Так, сейчас еще... Эй, э, у нас это у нас что? Что такое эй? Так, гайд. Вот. Смотрите, вот. Что это было? Также, ребята, у нас идет... Вот, видите, сначала началось музыка. Я повторю. Вот видели? Что происходит? Что это было? Что это? Кстати, также у нас есть тут режим платформера, включается он вот так вот. вот. Вот, как видите, у нас тут. Как видите, у нас тут 4 леонидового формера. Также у нас есть новые блоки. Сейчас. А, да, так вот, новые блоки. С и так далее. Вот, давай. Что на этот э, <coughs> файл, ну как сказать файл на эту игру я оставлю ссылку в описании, то есть gd2.2 editor editor, я вот читаю Индерик. теперь уже получили какие